Друзья, привет! В этом видео мы с вами разберем, имеет ли право Росгвардия останавливать машины и проверять документы. В конце 2018 года было принято постановление правительства номер 1215. Данным постановлением были внесены изменения в ПДД и закреплены изменения в области безопасности дорожного движения. Так, согласно данному документу, Росгвардия входит в число служб, которым представлена возможность надзора за водителями. А конкретнее. Росгвардейцы имеют право остановить автомобиль. Имеют право проверить у водителя документы на автомобиль. У них теперь есть полномочия досматривать и осматривать транспортные средства. А также они имеют право контролировать изменения конструкции транспортного средства. Если не углубляться в суть изменений, то может показаться, что Росгвардию сравняли в правах с ДПС. Но это не так. Права Росгвардии останавливать машины и проверять документы распространяются только на машины самой Национальной Гвардии. То есть законодательно закрепили полномочия ВАИ-Росгвардии. Дело в том, что прежде ВАИ-Росгвардии осуществляла надзор за своим автотранспортом во взаимодействии своей Минобороны России. В настоящее время, когда новое ведомство Росгвардии полностью сформировано, возникла необходимость узаконить самостоятельность ВАИ-Росгвардии. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД водитель обязан передавать документы для проверки только сотрудникам полиции. А поскольку Росгвардия не является полицией, то и законных оснований на проведение подобных административных процедур они не имеют. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои предложения по новым видео. По самым популярным вопросам мы постараемся снять новые ролики. А если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, а также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.